Сегодня, в субботнее морозное утро, занесло нас по первому хрустящему снегу на готовящееся к зимовке озера. Решили мы, так сказать, попить горячего чаю на морозном зимнем воздухе. За свои 30 с лишним лет впервые попал в то место, где я еще ни разу не был. Пробрался сюда, вот через этот вот горный массив, через эти скалы. Тут есть небольшая тропинка. Попасть сюда на автомобиле вообще не представляется возможным. Здесь можно четко видеть границу. Правее туда-в сторону залива лед уже хорошо встал. А вот здесь, в левой части, видно, что еще он только-только формируется. Еще в некоторых местах он довольно тонкий. Березка молодая пробивается сквозь скалы. Ростом сантиметров 50, наверное. Вот она, тропинка виднеется туда-в горы. По ней сюда и пробирался. Сейчас возвращаюсь обратно.